Передали команду, которая делает КВН смешные, не смотри. Ну, можно сказать, два партизана и одна куртизанка. я ж говорил, у нас заметили. Начали. А наш выход посвящается прошедшему лету. Начало лета было холодным. Рука, лицо! Наши футболы опять проиграли. Рука, лицо! Машины по всех диспозиции играют. Жок, не цуй! Чуваки, пора пройсти, хотели. на в лицо! — Это что за шутка, такая плоская. — Это Алина. А — Вот это начало. — Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, Приветствую! здравствуйте. Ну что, четыре месяца на скидку на этой сцене. У кого что произошло? — У меня, как у всех, появился сутенер. — Может, спина? А, точно! Спиннер? «Конфронтацию». Есть же такое слово «конфронтация»? Это же «Лима». Ребят, у меня есть маленький вопрос. Подожди, я даже хотел сказать не маленький, а большой, да? И не вопрос о живот, да? Вы что, приготовили? Что-то есть, конечно? есть отличная песня. «Лолита», актуальная. Yeah, не надо, работать, не надо звонить, я Алина, мне нельзя такое показывать, ты чё? Я не думала, что «Лолита» — это Матита. Это разве смешно? Вот у меня и смешная песня. Салат Фротхагинов хвастается новыми кроссовками. Айер Максы, айер Максы, айер Вы серьезно думаете, что вот с такими шутками можно вот в полуфинал пройти, а? Подождите! Кто-то сказал, Алина уже на сцене и кому-то надо выйти? Нет. Ну и пофиг. <niche> <у> <viendo Elementary> Кто -то? Извините, ребят, я забыл вам сказать. Это Артур, мой братишка. Артур, ты зачем вышел? Я же тебе говорил, постой за кулисами. Мама тебе говорила, старших можно слушать. А, да, ты, наверное, хотел сказать не старших, а толстых. И не слушаться, а кормить. <крас> <плодить> <крас> <крас JOSH> Мне определенно нравится, привет нравится паренек? а теперь я понял почему ты на ней издеваешься. а мне однозначно нравится этот паренек. ну что раз уж будешь играть в нашей команде надеюсь ты что я приготовил? у меня есть шикарная миниатюра ну давай представьте кошатница не выговаривает букву с бой бой бой Ветер, мы Давайте нормально не Совсем недавно в Челнах хотели провести кей-парад. Итак, представьте, Мэри пишет официальный отказ. Ну как? Ну тут хотя бы мат надо убрать. Когда же вообще ничего понятно не будет. Ну давай за мной писать. Эээ, уважаемые! — Ваня Заратисович, может, мы просто возьмем их всех и шлёпнем, а? а — -а -а. они только этого и ждут. — Ну нет, ну чисто гипотетически. — Почему нет, а? — Ведь мы такие же ой, я хотел сказать, они такие же люди, как и мы. — Вот чисто гипотетически, пошел фон отсюда, а? «А, я слышал, что из Казани сюда в пчелы пригнали 25 экипажей и БДД, вот, может, они...» «Да не, совпадение, наверное...» <звы> «Это что сейчас такое? Это что за музыка? Это 27 часов!» «Так мы же с отказом опоздали!», опоздали. знаете наша команда как клуб барбарис и клуб по балкан». нам нужна своя пятерочка командочка тише добрый парень, спасибо танцевальная радиостанция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 Dodo Pizza это необычная сеть пиццерий. Доставим пиццу за 60 минут или пицца бесплатно. 8 800 333 0060. Звонок бесплатный.